Здравствуйте, уважаемые слушатели 48+. Здравствуйте, уважаемые женщины и мужчины, вполне возможно, которые болеют такой болезнью, как ожирение. Очень жалко, конечно, я, я будучи даже врачом по профессии, я не ожидала, конечно, что ожирение – это действительно очень сложное, очень сложное заболевание, это болезненное состояние, это ни в коем случае… Никакое непростое состояние. То есть одно дело, когда у тебя есть лишние килограммы, ты просто пухленький. Другое дело, когда вы по таблице высчитываете, и у вас уже первые степени ожирения. Вот. Делаю я уже, наверное, последнее видео в этом. Ну, последнее в плане, в плане каком? Дело в том, что как бы я хотела поставить себе на место, почему же вдруг так разносят женщин, что случается, почему вдруг вот, во время того, когда отказывает гормональная система, неужели нельзя помочь, и неужели у нас такое количество ожиревших женщин вот, после родов, после всего. И э, энд, те самые эндокринологи и акушеры, все, вы знаете, вот, и ведут себя так, как будто они самые крутые врачи, люди. Да за то, что вот посмотреть, какой у нас жир, трест населения, и какие у нас женщины становятся после того, как они рожают, у нас, это, у нас это считается нормой. Ну что, мы ничего сделать не можем. Как это говорит гинеколог, который, я стоматолог, задалась целью. И я, говорю, нашла ответ на тот вопрос, который дает возможность не носить на себе вот, вот эти вот жуткие жиры, не носить на себе ни яблочное, ни грушевидное, вот особенно, вы знаете, мы э, буквально 10 числа съездили в турпоездку, просто так от балды поехали, вот э, получилось так, что подвернулось, даже не стали задумываться, отдали деньги, и поехали, съездили мы в Могилев. Ну, в принципе, с другой стороны, не было интересно съездить в Белоруссию. Вы знаете, я была просто поражена. Я была поражена. Я поражена была только одному, чистота. Такая потрясающая чистота. Даже вот мы приехали, мы переехали границу России и Беларуси. И вы знаете, когда мы уже ехали по вот этому, по вот этим белорусским областям, смотрели на их деревни. Вы знаете, что ну разница огромная. Там такие аккуратные дороги, там нигде ни былинки, ни соринки. Короче, вот по крайней мере то, что мы ехали до этого Могилева, мы проехали какие-то там деревни. Боже мой, все аккуратненько, все чистенько. Нет, нигде никого. Пьяных мы по крайней мере никого не увидели. Мы не увидели бомжей ни в городе в Могилеве, нигде. Нет, хотя в принципе я видела один бомж. Я я видела там вроде на площади Звезд мы стояли я видела бомжа, но у меня, меня просто бросилась в глаза потрясающая чистота, бросилось в глаза совершенно спокойное население, значит, и люди, и девушки, и молодежь совершенно одеты без претензий, абсолютно нормально, вот мы приехали как бы туристы, но знаете, как туристы всегда одевается, чтобы удобно было где-то упасть, где-то полежать, где-то что-то, потому что на ногах в автобусе тем более мы на один день только ездили, мы, я говорю, поехали съездим, и и я, конечно, была в шоке, но ну, мы тоже были хорошо одеты. Но ну, я могу сказать, что мы не отличались от местного населения абсолютно ничем. По сравнению с тем, как у нас, допустим, идешь идет, идут сто... такие моднявки, все раскрашенные, все разукрашенные. Ну, молодое население, молодые девчонки, ребята, без претензий, без вот этих смоки-айс макияжем без вот этих вот... Ну, Короче, совершенно без претензий, вот есть, конечно, такое вот, но то, что вот я увидела, понимаете, если бы оно было, оно бы было. Люди одеты аккуратно, да. Но абсолютно нормально. Нет вот этих «Дольче и нету нет «Хугобот», хотя «Хугобот» считается, я бы сказала, что, самым таким, скорее всего, в России, наверное, тянут самые такие уже отстойные коллекции, либо, то, либо остатки тех коллекций, которые там остались. Я не знаю, что там «Хугобот», я сколько раз туда заходила, вы знаете, я шила бы намного лучше». Вот, потому что делается это все ну как хуго босс я могу сказать что это какой то бомжовый этот, бомжовый бренд вид какой то потрпанный рваный и так далее Вот, ну по крайней мере то что я видела в таком крутом магазине я бы никогда в жизни это не купила потому что это все легко сделать самому вот, но ну, поближе начнем к ожирению. Во-первых, я действительно не увидела там толстых людей. Вы понимаете, просто мы-то приехали, мы были в центре города, казалось бы, нет, нет, я не увидела толстых людей. А, абсолютно нормально, одеты рубашечка, чистенькие, все аккуратненькие, все безо всяких, без претензий. Вот. Чистота, потрясающая чистота, как я выразилась, город пылесосит ночью, а днем по нему ходят люди. У меня просто нет слов. Я не знаю, почему так чисто. Но никто действительно никуда ни соринки, ни блинки не кинет. Очень чисто. Магазинов полно, все мы посмотрели. Особенно, конечно, я никак не могла кем, к ценам привыкнуть, потому что цена 1 наш рубль 32 рубля белорусских. Вот, и мы никак не могли сориентироваться там в ценах, нас, конечно, шок брал. А потом просто вот когда подраскину под немножко мозгами, то посмотрели, да, вроде как и ничего. Но дело в том, что действительно я не увидела там ожиревшего населения. Вот, это, это большой плюс. А у нас на кого не посмотришь? Да. Ну ладно, будем идти дальше. Итак, значит, почему я долго не делала видео? Потому что я вроде как в последнем видео говорила, что у меня вес скакнул, потом вес успокоился. И я увидела одну вещь, что наконец-таки наконец-таки, я привела к тому, что мой вес стал совершенно спокойно реагировать на то, что ем я много пищи или нет. То есть сначала он поднялся даже до 95, было такое. Потом буквально в один день он опустился до 93. Это понятно, что такого быть не может. Это гормональная система подкачивает или откачивает это все. Вот и вот сегодня я почему, наверное, стала делать, я впервые за много лет утром встала и я увидела вес на весах меньше 90. Потому что что бы я ни делала, как бы я ни упиралась, что бы я ни пила, вес у меня как стоял 90, ну, больше можно, ниже нет. А сейчас я вот смотрю, что я стала, допустим, ну, вот после 6, потому что у меня обычно вот чувство голода разыгрывается к вечеру. У меня есть еще такой вот такой препарат «Аргеликс», я говорила ему, я купила еще в МПЦТО, честно вам скажу, ему больше десяти лет. Но я такой человек, что я не боюсь употреблять хорошие вещи, если она хорошая, она будет хороша всю жизнь, хоть сто лет ее хранить. И я действительно, наверное, права, ну как, хранение я не нарушала, он в темном флаконе, стоит без доступа световых лучей, он не перегревается, не нагревается, ничего. Вот, и поэтому м, раньше я его пила, ну, во-первых, я очень плохо себя чувствую, надо по одной чайной ложке пить, а мне, по всей видимости, это было много, потому что я вот 5 чайных ложек выпила и 5 килограмм прибавила, короче, одна чайная ложка – это был килограмм. Ну, он просто стимулирует, он стимулирует гипофиз, а гипофиз стимулирует щитовидную железу, уже щитовидная железа накачивает. Вот в прямом смысле я видела, как у меня качался вес буквально за полчаса. Вот я что-то там пила. Раз, смотрю, уже прыг на этот самый, смотрю, я 93, я весы туда, но ну, знаешь, что весы в порядке? Я еще даже проверила на электронных. пошла к гинекологам, сходила. Я говорю, ну, ко мне провериться. Все, они мне помогли провериться, посмотрели. Да, действительно, эти скачки есть. И вот сейчас, наконец-таки, настал тот момент, когда мое тело начало совершенно адекватно реагировать на количество пищи. То есть, если я не ем какую-то пищи. если... Кстати, я могу совершенно спокойно есть булки, совершенно спокойно есть. И я не толстею, либо не худею. Нет, у меня такого нет. Ну, конечно, вот, взаимочувствие как-то и вот чувствуется, вот сегодня я первый день, наверное, вот поняла просто, наконец-таки до меня дошло, что надо, э, надо браться за себя. Я очень много слышала про то, что худеют в клиниках, действительно в клиниках, потому что когда тебя начинают долбать на мозги, жрать, жрать, жрать, жрать, жрать, жрать и ты вот, вот это, вы не представляете, справиться с этим действительно невозможно. Здесь действительно, может быть, нужна помощь, либо сила воли. Но я, наверное, пока, может быть, я просто не была уверена, но я послушала Надю Агееву, вот, я подписалась на нее, и вот как она худела в клинике, вот она рассказывала, выглядит она, конечно, отлично, все хорошо, Надежда, да, выглядит, я просто, вот по этой, почему я делаю сейчас видео, потому что я по вот этой поездке в Мигилев, я была в футболке, в кофте, в обтягивающей трикотажные кофте, в брюках, ну, не обтягивая, все, конечно, я на себя посмотрела и поняла, да, 25 килограмм лишних, конечно, они не украшать. Вот, и особенно у меня толстеет верх, руки, плечи, вот это вот все лицо, внизу такая, <смех> такой бульдошик подбородок, холка двойной подбородок. <смех> ну, неприятно это все выглядит, неприятно, некрасиво. кого заинтересует тут рядом, я не стала ставить личное видео, не стала скрывать его. Там есть мое слайд-шоу с фото с Могилева. Вот, очень красиво, конечно, там очень здорово. Вот они там возле ратуши, там у них караул, ну, это, конечно, концерт, потому что туда ездит очень много туристических круг. Девчонки, там очень красиво. Я, я рекомендую вам посетить Могилев как-то вот. Здорово, здорово. Единственное, конечно, мне не понравился этот заосад, потому что совершенно ужасающее состояние вот некоторых животных, допустим, Северная Лена, ну, какой ему вот средняя полоса. Но он, он, он там вообще дохлый, кожа кости, глаза, Глаза печальные, не то слово. А вот наши олени, те, которые обитают в наших, там созданы прекрасные условия для этих оленей, их кормят, все, вот видно, что все нормально. Косули, лани в прекрасном состоянии, в ужасном состоянии был бизон, в ужасном состоянии были этот самый, был олень северный в ужасном состоянии. Вот, тигр вообще не хотел никому выходить, ему и жарко, и все прочее, ну, в общем, красивый тигр, но мы видели только лапы лежащие, там спал, спал в кустах крапивы, спрятавшись это всех, не представляю, я говорю, конечно, не хочется, естественно, Медведя мы посмотрели, я никогда в жизни близко не видела медведя. Вот. Но, но тоже не ему видно, вот, чувствуется, что животным, тем более диким животным, очень сильно надоедает внимание, тем более все обезьяны «чи-чи-чи, иди сюда», Понимаете, вот волки видели волков тоже в очень плохом состоянии, тоже они какие-то вот, мне кажется, вот понимаете, волки-то хищники, и вдруг они смотрят, они видят, рядом с ними ходят, вот эти, и вот, понимаете, вот эти их инстинкты, вот эти противоположности, очень ужасный взгляд, ужасный, ужас печальный. А лами на те на только и выпрашивали свежую траву, они там всю свою траву попоели, а люди им травку рвут рядом, так они за этой травкой, они готовы души протать за эту травку, выглядят просто отлично, скачут, прыгают, вот. там, там хорошо созданы им условия, вот Зубра мне тоже, верблюд бедный несчастный, тоже очень мне не понравилось, ему вот чувствуется, что не его это место, не его это территория, не его это жизнеспособность, и жалко было мне. Глаза просто... Но я никогда не могу забыть печальные глаза оленя, свеженого оленя. Он дохлый, и глаза убитые. Просто убитые. Вот. Не, не его эта полоса. Ему не жить на этом месте. Поэтому, вот, что говорится, что жить там, где нельзя жить, там и не стоит жить, если это не твое. Вот. Поэтому начнем о ожирении. Значит, Почему я поставила сюда сейчас самое, самое первое, самое первое, что я поставила, это эндокринол. Именно благодаря эндокринолу я очень рекомендую полным людям купить вот этот препарат эндокринол. Я не рекламирую варуар. Хоть он сейчас с индексом GMP, вот, но я рекламирую белую лопчатку, которая представляет из себя БАД эндокринол. Он содержит полностью белую лопчатку. Вы знаете, это уникальная трава. Я его купила только по, только из-за белой лопчатки. Одно время я эту белую лапчатку очень сильно искала, не могла ее нигде найти, потом выписывать, в интернете покупать, потом тебе пришли какой-нибудь шушер, и будешь думать, что это белая лопчатка, на самом деле совершенно не то. Нет, я решила купить сам препарат эндокринол, я нисколько не пожалела. Вот, но первые две капсулы мне дали с тем, что я в течение года приходила в себя. Ну, но это нормально, это нормально. Значит, были сдвиги в работе щитовидной железы, причем все говорят, вот, а где можно сделать анализ, уважаемые мои. Синтетическая медицина, она не предусматривает тех анализов, которые нужно делать тогда, когда имеется нарушение еще в нормальной работающей железе. То есть она с видео работает нормально, а уже вот как бы сердце начинает беспокоить, там сердечные приступы появляются, непонятно откуда. Это результат, как только у вас начинается на фоне полного благополучия эм, с, проблема с, сердеч, с, серд, с сердцем, и никто нигде ничего не находит, у вас все анализы будут нужны. Девчонки, эндокринол самая лучшая вам регуляция, потому что или йод. Есть эндокринол с йодом, есть эндокринол отдельно. Я рекомендую купить эндокринол отдельно. Я не рекомендую его покупать с йодом. И йод, не покупайте вот этот биобаланс, там морской баланс и так далее. Это калий, это синтетический йод. Лучше и легче вам от него не станет. Единственное, вот еда это турамин, я специально купила и могу сказать, что его вполне можно есть. Но ко всем БАДам нужно привыкать. Когда ваш организм сориентируется на этот БАД, то будет очень-очень даже хорошо. Дальше. Эндокринол прекрасно регулирует работу щитовидной железы. Вот эндокринол у меня и сделал главную работу. То есть моя щитовидная железа нормализовалась, то есть она стала нормально реагировать. Вот если я не съела столько, сколько я не ела, вот, то и вес у меня нормальный. А то у меня было, что я ничего не ем, а ночью я утром встаю, глоток воздуха идет на пользу. Я после ночи встаю утром, а я на 3 килограмма больше. Представляете, девчонки, мою истерику. Вот Сейчас у меня, ну, вполне возможно, что 90, может быть, даже и больше килограмм. Я сейчас немножко поела. Но единственное, что я очень быстро набираю, тогда, когда хлеб начинаю есть. Но я не представляю, как это есть первое без хлеба и второе без хлеба. Но как говорится, захочется. Конечно, в Могилеве я посмотрела на себя. Ну вот, понимаете, вот нужно фотографировать себя, потому что это, в общем-то, стимулирует. Не нужно стесняться себя такой какой-то есть. Если вы хотите, не ждите, что я буду одеваться только тогда, когда я похудею, ничего подобного, одевайтесь уже сейчас. Я вот себе начала шить одежду, я себе и сшила очень красивое платье, очень хорошо на мне сидят, и стройнят меня, как ни странно, даже на такое вот яблочное ожирение. Вот Эндокринол помогает щитовидной железе начать работать адекватно. Он приводит в порядок щитовидную железу, а щитовидная железа, естественно, приводит в порядок уже все. Еще я все-таки рекомендую принять э, медицию. И вот, девочки, почему я поставила вот этот препарат здесь? <толк> <толк> <толк> Это фирма NL. Это не, кстати, у этого самого Увижена очень хороший бат Би Биг. Это из детской серии. Он как раз содержит кальций, великолепный, он не дает никаких результатов. А вот, вот этот вот МАКС, МЦ, он идет достаточно сложно. Я хочу сказать, для меня он очень сильный, очень сильный. Я его пила, и прямо, ну, невозможно было пить. Но, когда вы принимаете эндокринол, девчонки, э, препарат кальция пить обязательно. Почему? Если у вас, действительно, вы попринимаете эндокринол, но если вдруг вы почувствуете, что у вас снижается перестальтика кишечника или что-то еще, если сбита работа щитовидной железы, сбивается работа кальциево-фосфорного обмена. А кальций участвует в сокращении и тонусе мышц. Поэтому, поскольку у нас кишечник самый, самый быстро реагируемый, потому что едим мы постоянно, поэтому его надо стимулировать. Я эту проблему решила, я хватаю одну таблетку вот этого МЦ+. И у меня все, учитывая то, что там еще содержится какой-то препарат для защиты этих самых, для, для защиты хряща, хрящевой ткани, но я, допустим, не могу по 2-3 в день его выпить, мне и одной таблетки очень-очень много. Очень мощный для меня препарат, поэтому для меня он не подходит. Девчонки, со временем, когда начнете принимать БАДы, вы просто уже будете чувствовать по себе. Там нет такого, что вы, а, вот мне надо пить. БАДы делают разные, И не доверяйте нашим отечественным БАДам сейчас, вот дальневосточные там какие-то БАДы делают, девчонки, они еще делают ничего не умея, они не умеют дозировать, я купила, я купила БАД, это вот очень хорошая фирма была, дальневосточная, короче там, и там вот он, вот, мне неохота просто за ним сейчас идти, он хорошо содержит там, то есть это, это и десятое. Вы знаете, он действительно классный энергетик, но его там настолько много, что я пить капсулу не смогу, мне надо открывать капсулу, разделять ее и пить эту капсулу в половинной дозе, потому что, мне кажется, даже половинная доза для меня будет, что у меня происходит прямо самое перевозбуждение нервной системы. То же самое, как, допустим, духи УД роз, вот ИВС и ИВРОШЕ, я брызнула себе на кожу и у меня в результате вызвало перевозбуждение. То есть это говорит просто о самом простом элементарном моменте, что мой организм вполне нормально и быстро реагирует на лекарственные, на травы, на травы, то есть на те нормальные препараты, которые... Вот, все дело в том, что сейчас идет война между синтетической и химической медициной и травами, БАДами. Почему не действуют БАДы и почему, допустим, у некоторых БАДы дают? У меня очень много раз БАДы давали такие пограничные состояния, что я думала, что я не выберусь из них. Вот в частности, эндокринол мне дал такое состояние, первая таблетка, первые две капсулы, что думала, вот полмесяца я только я не могла успокоить давление, никак не, не регулировала давление, все время Время 140 на 100, вот. потом стало снижаться, потом опять повышаться. Вот тот же самый сабельник, я пью сабельник, но вот сейчас мне сабельник надо попить. Что-то хрящевая ткань стала после поездки. Что-то такого вот неприятного. Но вот сейчас попью сабельника, там будет видно. Вот, поэтому эндокринол, девочки, особенно ожиревшие девочки, которые в постклимактерическом приюте, прос, после родов. Девчонки, дело в том, что наши гинекологи не помогают нам быть стройными и нормальными. Наши гинекологи говорят «Ага, родила, радуйся, и все хорошо, а то, что ты разжирела, ничего страшного». А ведь ожирение, оно не способствует здоровью, а вам еще ребенка воспитывать, а вам еще жить, и а климакс, извините меня, это что, уже в гроб ложится? Нет, люди еще живут после климакса и долго. Поэтому вот это самый хороший выход, вот такой вот препарат эндокринол, значит, что он делает? Он нормализует работу щитовидной железы и ваша щитовидная железа. Но я, допустим, считаю так еще, вот этот препаратик тоже не менее необходим медисоя. Потому что именно медисоя мне остановила рост моего веса, именно тогда, когда я просто даже не знала, не знала, куда мне двинуться. Я говорю, спасибо моему мужу, спасибо ему, потому что он мне сказал, говорит, ты мне нужна любая. И мы тратили деньги на БАДы, причем вы же понимаете, что БАДы Вижн не недешевый, и он без слов говорил, сколько надо, все, сколько надо, столько покупай. Но я-то естественно, я же не буду и в истерике биться, но, конечно, страшно было до, до, до такой степени, аж просто не то слово. Никакая медицина мне помогать не собиралась, поэтому я наша медицина, несмотря на то, что я врач, я говорю, наша медицина – это полное фуфло, которое помогает стать людям больными, ожиревшими и больными. Девочки, если медицина позволяет человеку быть толстым, жирным и ничего для этого не делает, значит, эта медицина гробовая. То есть ей выгодно, чтобы вы подыхали, ей выгодно, чтобы вы мучились, потому что ожирение – это проблема, это проблема с давлением, проблема с кишечником, проблема со всем. В первую очередь ожирение делает, что ожиреют ожире органы, и от этого изменяется, нарушается их функция. Кстати, мне надо действительно сделать вот анализ на трансаминазы. У меня были очень высокие трансаминазы, не знаю, что сейчас. Не думаю, что они сейчас снизились, потому что я как-то вот жирная как ела, так и ем. Я перестала есть жирное. И, честно скажу, я, мне стало трудно ходить в туалет, поэтому я блюнула, и я как ела, так и ем. Вот, поэтому вот эндокринол, я считаю, что это очень нужный препарат. Я уже выпила в эндокриноле, сейчас скажу даже, я скажу, что это много таблеток. У целых 6 капсул, а их здесь 30. Но это, вот, как разумевается, по одной капсуле в день. Но вот для меня как бы 6 капсул, ну потому что я, я ем БАДы, вот поэтому для меня 6 капсул, это уже то есть, воздействие на мою эндокринную систему уже было, поэтому эти капсулы, конечно, это очень удачные капсулы, эндокринол, особенно ожиревшим людям надо брать обязательно, почему эти препараты помогают. Нормализовать реакцию щитовидной железы на прием пищи, то есть стать более либильным, стать нормально работать и нормально регулировать свой вес. Потому что когда наступает ожирение, нарушается регуляция и организм начинает работать в совершенно другую сторону. Но другую сторону, тоже мы с вами говорили, что у нас есть еще эстрон такой гормон, то есть ожиревшие люди, они живут на эстроне. И мне страшно смотреть, ну вот мы вчера, кстати, шли по Могилеву, и я увидела среди туристов, я увидела, мальчик бежал, мальчику еще, наверное, лет семь, ну, может быть, восемь, и там вот это вот булькает, я понимаю, говорю, мне, у меня уже возраст, у меня яблочное ожирение. Вы представляете, у мальчика яблочное ожирение. Это было ужасно. Я вот, вы знаете, я просто стояла, смотрела, говорю, мне хотелось сказать родители, неужели вы тревогу не бьете по поводу того, что у вас у вашего ребенка. Ну, по всей видимости, все нормально, все хорошо, но, в принципе, это и не мое, не мое собачье дело. Вот, потому что, в принципе, у меня еще пока-то мое ожирение есть, вот у меня ушел пласт, вот этот, вот я, конечно, дождаться того, чтобы следующий пласт у меня ушел, никак не могу, вот именно вот это вот живот у меня выделяется, вот чуть-чуть выше живота, тут тоже пласт висит, вот подкожно-жировой клетчатки. Потому что сначала накапливается в подкожно-жировой клетчатке, а потом, если жир все равно продолжает вырабатываться, он начинает накапливаться на внутренних органах. То есть он висит на брюшине и затрудняет работу внутренних органов. Вот, э, я сейчас добилась э, того, что у меня стал адекватно реагировать организм на то, много я ем пищи, мало, на качество пищи. Если я, допустим, ем просто, вот я могу съесть курицу, допустим, белковая пища, я могу съесть курицу, курицу с гречневой кашей, нормально, вот, очень. Но иногда прямо обуваешь, ешь, и вроде как не наедаешься, вроде как вот хлеба бы туда засунул ну, вот просто поставили привычки. Но это вот надо... Потому что я глянула на свои макилевские фотографии и, конечно, поняла. Надо худеть. Надо худеть, надо приводить себя в порядок. Меня ждут очень красивые костюмы. У меня было нашито очень много красивых костюмов. Но они все сорокового размера по бурда. Я сейчас 4-й размер по бурда вверх и 50-й размер по бурда вниз. Вот. Поэтому это вот расход в размерах. вот Это очень некрасиво, это не смотрится. И, в общем-то, ходишь и думаешь, что... Хочется, конечно, хочется, чтобы ты все-таки выглядел. Поэтому я очень довольна тем, что я сделала. Я очень довольна, что сейчас я совершенно спокойно отношусь к тому, что у меня был и строн, потому что вы, ни, вы не представляете, когда ты просыпаешься, а ты на 3 килограмма толще. Вы знаете, во-первых, самочувствие совершенно ужасно отвратительное. Это, это ужас. Но я не допустила этого. Я ела БАДы, потом я начала все-таки, вижен-то э, виженом, но приходилось, я начала искать БАДы. И вот, как говорится, циклица, э, я могу вам только одно сказать, циклица на постулатах, что БАДы надо есть постоянно, ни в коем случае, хотя я их ем постоянно. Но потом я уже плюнула и просто дала своему организму отдохнуть. У меня как-то одно время было, вот я расстался, опять этим дыгреном выпила, чувствую, опять 95 стало. Я расстроилась, выпила медисой на следующий день, а нет, сначала эндокринол, выпила 93, выпила медисою на следующий день, стал 95. И я расстроилась, плюнула и вообще перестала все пить. И вы представляете, где-то дня через три я остановлюсь на весе, и у меня 90 кг. То есть... Уже, уже мой, организм, мой организм, он уже самостоятельно может корректировать вот эти жировые отложения жировую жировой вес. Вы не смотрите на то, что там в 3 дня вот 3 килограмма, все понимаете, это гормональная система. Она способна утилизировать хотя бы даже, если ее запустить так, как надо, она утилизирует весь этот жир буквально за час. Но, к сожалению, я такими пси-возможностями не обладаю, хотя, в общем-то, такое есть и такое возможно. Но в любом случае, я теперь уже вижу, что в любом случае, теперь уже все в моих руках. Теперь уже надо браться, теперь уже надо действительно отправляться с вот этим страшным чувством голода. Особенно с утра я все переношу отлично. Но, девчонки, после шести вечера, вы не представляете, что мы... Начинается вплоть до того, что начинает выделяться сок в животе, начинает выделять такое чувство голода, начинает кружиться голова, А в мозгах, вы не представляете, вижу конфеты, вижу то, все. а потом И когда я уже помню, в 11 часов села и съела пюре картошки с курицей, и съела лапу курицы, да еще с двумя-тремя кусками, хлеба я поняла ребята думаю это что-то не так здесь что-то не так и вот вчера я вот в себе стала я подавила в себе это желание я после 6 часов ничего не ела сегодня стала на весы и я вижу а у меня на весах где-то ну 89 вот э, такого такого практически не было у меня гормональная система не давала мне возможности снижать вес ниже нормы значит э, уже просто я вам говорила принцип почему это происходит потому что организм начинает работать не на эстрадиоле а и на эстроне Значит, просто включился аварийный механизм. Ничего страшного в этом нет. Организм защищается. Вот как многие говорят, вот ты представляешь, у меня просто нет гормонов. Если у тебя не было бы гормонов, ты бы уже была бы в коматозном состоянии. Потому что гормоны у нас регулируют нашу жизнедеятельность. Просто я не могу понять, почему гинекологи не говорят нам никому об эстроне. И мне, когда я узнала про вот этот эстрон, гормон, вырабатывающийся из жировых тканей, Всем мне стало абсолютно все понятно, почему качается жировая ткань. Просто эндокринол, эндокринол, он начал вырабатывать, вполне возможно, что я схожу с этого эстрона. И раз, но на это нужно время, поймите, девчонки, что даже ход это, в принципе, маловато на то, чтобы... И вот сейчас я понимаю, что вот этот год и сейчас вот уже полтора года э, мой организм работает вполне нормально. То есть он абсолютно нормально регулирует на отсутствие или корректировку питания. Просто питание. Так что теперь просто мне надо, как Надя Агеевой, ну, конечно, ни в какие клиники я ложиться, худеть не собираюсь. Просто мне самой надо взяться за себя и понять, что надо здесь сделать. Поэтому... Поэтому э, мое мнение. Ну, вот, поэтому мое мнение, что сейчас надо это дело вот, уже делать сам, самостоятельно, без всяких БАДов. То есть эндокринол подпевать можно. И, кстати, я заметила, что я эндокринол очень хорошо переношу. Просто я его помню, выпила последнюю вот эту шестую капсулу, и я чувствовала себя очень-очень хорошо. Вот просто ни сердце мне не беспокоило, ничего. То есть это просто помощь моей щитовидной железе. Вот просто так, так от Богда взяла, выпила эндокринол. Просто помог своей щитовидной железе. По всей видимости, происходят какие-то перемены, по всей видимости, происходит уже выработка эстрадиола, потому что раз у меня появился фолликулярный аппарат в яичниках, значит уже действительно там и в яичниках происходит, это же не происходит так быстро. Мы же не обладаем такими психоспособностями, чтобы вот как Николай Левашов, Николай Левашов мог перестроить организм и мог даже вырастить руки и ноги. Но, к сожалению, мы этого сделать не можем, я, я к этому иду, сразу говорю, я к этому иду, но... К сожалению, Николай Левашов умер, а чтобы кто-то другой тебя научил этому. Поэтому я сейчас очень внимательно читаю его книги, все разбираюсь, понимаю в этом. Сейчас вот начала читать третье послание к человечеству. И вы знаете, я просто в шоке от того, что я для себя там открыла и сейчас открываю. И поняла, что и Кашпировский – это было обыкновенное псиоружие, которым нас обрабатывали для того, чтобы мы не вышли из-под контроля все. Потому что в стране, когда исчезла социальная система, которая давит на психику и на волю человека, естественно нужно было брать в свои руки. И вот таким вот образом те же самые, они взяли нас в свои руки, именно вот таким вот образом, таким вот псиоружием, когда все своими жопами, там головами и всем прочим прикладывались к телевизором, чтобы у них отходило. И у них отходило, то есть человек внушаемый, он э, внушался и на него это все воздействовало. Ну а поскольку я вообще в этом плане был человек невнушаемый, то есть я не устраивала таких товарищей, которым нужны абсолютно духовные э, люди. Такие, знаете, вот очень интересно, сейчас я услышала, откуда взялась духовность. а слово «дух овна», «дух барана». То есть это люди, которые подчиняются, как бараны. Вот это духовные люди. Вот поэтому я не хочу быть духовным человеком, я хочу быть абсолютно нормальным человеком, свободным человеком, не зависящим ни от каких псевоздействий. Сейчас очень много идет псевоздействия на нас. И в частности, действительно, еще раз объясняю вам, как врач, медицина нас калечит, а не лечит. Я это, увидел, я это в этом убедилась на собственном опыте, я убедилась на том, что у нас такое количество, вот, кстати, действительно, в Багилеве я видела вот, именно среди приезжих такое количество, вот, толстых, жирных, именно, ну, ну, вот этот ребенок с яблочным ожирением на меня произвел жуткое впечатление, конечно. Он еще пока маленький, вроде как ничего, но на пузе уже болтается вот эта вот складка, и вот это вот характерное все для мужика, это, в принципе, яблочное ожирение, это мужское ожирение, вы можете пидное ожирение, но ну, вы видите, ну... В принципе, механизмы разные, то есть идеология разная. Кто-то от пива жиреет, у кого-то гормон, гормональная система, у кого-то просто экстремальная система сработала. У меня сработала экстремальная система, она защитила мой организм. Я говорю просто большое спасибо своему животу, потому что он мне помог защититься вот, отсутствия нормального гормона эстрадиола, который у меня произошел сбой Сейчас вот я чувствую, что у меня начинает все становиться на свои места. То есть и начинает брать все в свои руки, и строн тоже ничуть ни не меньше. Но уже решающая роли строна, она тут уже ничего не решает. То есть сейчас я прохожу, я сейчас абсолютно не лечусь в никаких стационарах. Я элементарно единственное что вот я пью сабельник и сабельник у меня дает повышенное давление сегодня пришлось таблетку выпить но сабельник очень хорошо идет вот экстракт весь сабельник очень хорошо помогает при вот таких вот заболеваниях суставовых вещей мне очень понравилось это все вот, поэтому я буду делать и пить дальше чего вам желаю но сожалению, я думаю теперь уже я справлюсь именно на психическом уровне теперь уже надо а, вот эту вот силу воли воспитывать и понимать что когда ты в одиннадцать часов ночи захотел курочку с толчоночкой, то это все надо послать далеко подальше, ложиться спать, либо позаниматься, либо чем-то почитать. Кто-то там на велосипеде катается, кто-то бегает. Вот, Надяги его много рассказывала, то, как она худела. Поэтому всем вам удача, здоровья. Я добилась того, чего я хотела. Мой организм стал абсолютно нормальным организмом.